Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, все вы знаете, что стартовал набор участников на очередной поток онлайн-школы ортодонтии. И самый частый вопрос, который я слышу сейчас, это: а чем отличается первый уровень от второго и какой выбрать? Ну, давайте сегодня поговорим о том, а чем же так прекрасен первый уровень. Итак, он посвящен взаимодействию с пациентом то есть первичная консультация как взаимодействовать с пациентом, что говорить, а что не стоит, как располагаться в кресле, когда говорить, когда пациент находится в кресле или нет. То есть тут очень много тонкостей таких психологических, которые помогут вам очаровать любого пациента, если вам это нужно. Также мы поговорим про все этапы диагностики, биометрия, что измерять, как измерять, как это интерпретировать, а что делать с этой информацией. Ну, в общем, об этом тоже поговорим. ТРГ, безусловно, остается значимым способом обследования и исследования в нашей практике. Какие ставить точки, какие проводить плоскости, что говорит о скелетном классе, что говорит о классе зубо что мы можем обещать пациенту, а чего обещать пациенту не стоит. Обо всем этом поговорим на уроке про ТРГ. Также поговорим про то, как делать качественную фотографию, о том, как эти фотографии потом обрабатывать, как из них тоже брать ту информацию, которая очень поможет нам с вами в работе. Обобщение данных. Фотографии, модели, ТРГ, КТ, как все это собрать воедино, как из этого всего собрать и составить грамотный план лечения, как его потом презентовать пациенту и как понять, в каких ситуациях мы можем обойтись без удаления, в каких не можем, что делать, дистализация, расширение, сепарация, протрузия, что мы будем делать, все это тоже разбираем. Финансовое взаимодействие с пациентом, то есть, как взаимодействовать с пациентом. Как выстраивать финансовую сторону работы. Как объяснить ему, из чего складывается стоимость, чтобы пациент не просто услышал цифру да, стоимость лечения и не понимая, из чего она складывается. Как донести это до пациента и как обозначить, объяснить и обосновать свою ценность и что вы ему даете. Взаимодействие с пациентом с юридической точки зрения. Что стоит делать, чего делать не стоит, какие документы нужно подписать Обязательно. Как разговаривать с пациентом. Тоже мы с вами разберем и в этом вопросе вас ждет урок от эксперта. В этом вопросе это Екатерина Форте. Поговорим с вами про брекеты, о том, какие они бывают, какие я использую в своей работе, какие есть тонкости, нюансы и на что стоит обращать внимание. Пропись брекетов, ангуляция, ротация, торг, ин-аут. Зачем нам с вами эта информация вообще? И как она может помочь нам с вами в нашей работе? Обобщение данных, планирование лечения, результат. Получение классного стабильного результата. Также нас с вами ждет урок по суставу от известного эксперта в этом вопросе Яны Дичковой. И уроки по взаимодействию со смежными специалистами, с хирургом, с ортопедом, с терапевтом, то есть комплексный подход. Мы с вами понимаем, что для получения классного результата только нас с вами, ортодонтов, не всегда достаточно. То есть нужны другие специалисты и как с ними взаимодействовать мы с вами тоже в нескольких уроках разбираем. Вкусно, интересно и полезно. До встречи!